хочет, чтобы жизнь ему давала, он должен жить сознанием восклицательного знака, а если чтобы забирала под знаком вопросительного знака. Таким образом, если человек все время задает вопросы или кого-то, если человек все время задает вопросы, а как сделать, а что делать, а как же быть и что делать, то не будет приходить материальное благополучие. Живите наоборот. Восклицательный знак это когда человек восхищается. Вот это да, скоро будет, надо же я попробую, снова попробую и так далее. А не, ой, почему не получилось, у всех не получилось, почему ни у кого не получается, а у всех людей вот так нельзя.